Иллюстрированный словарь с упражнением по китайскому языку Мэмэн это идеальное пособие для тех, кто продолжительное время изучает китайский язык и хочет повышать свой уровень словарного запаса по таким темам как дом и город узнать больше о мире который нас окружает на китайском языке это идеально подходящее пособие для тех кто изучает китайский находится уже на уровне HSK 3 и чизки 4 мы собрали здесь самые необходимые слова для начала по теме город все здания которые вас окружают все что вы можете увидеть на улице все есть в этом иллюстрированном словаре Разнообразные упражнения для того, чтобы запомнить и уметь применять новую лексику, новые слова. А также грамматические справки, которые мы пометили в этом учебнике голубыми рамочками. Грамматики в этом учебнике действительно много. Это все для того, чтобы вы научились употреблять новые слова. Также есть большое количество аудирований. Все аудио записаны носителями языка. Все аудио доступны по ссылке на нашем сайте. Второй город, который мы выбрали, это город Шанхай. Мы считаем, что Санкт-Петербург и Шанхай очень похожи друг с другом и здесь вас ждет уже другая порция новой лексики и также новые грамматические конструкции новые упражнения и новые аудирования которые будут иллюстрировать для вас как нужно употреблять новые слова в этом словаре мы рассмотрели большое количество транспортных средств все, что касается передвижения, поэтому вы сможете без труда рассказать своим друзьям про свои путешествия. И также, что касается дома, мы собрали всю самую необходимую лексику и грамматику для того, чтобы вы могли рассказывать про жилище, описывать свою идеальную квартиру, рассказывать, какую посуду вы хотели бы использовать за застольем. В общем, этот словарь, он раскрасит ваш китайский язык на самом деле и поможет вам выучить такие слова, которых нет в других учебниках, как, например, постельные принадлежности, косметические принадлежности или средства гигиены. Каждый урок этого учебника сопровождается обязательно грамматическими справками и большим количеством различных упражнений, которые позволят вам выйти на новый уровень владения китайским языком и самое главное расширить ваш словарный запас. Все аудио и также ответы к заданиям доступны на нашем сайте буквально по клику по QR-коду и также аудио от языка всегда доступны на нашем сайте. Доставка иллюстрированного словаря Майман осуществляется по России от 150 рублей и по всему миру от 400 рублей. Вы всегда можете уточнить у нас точную стоимость доставки в ваш населенный пункт перед отправлением в любой из социальных сетей.